Что строится у нас в Хостинском районе, как это будет смотреться, и что всем, у кого есть вопросы по поводу управляющей компании брендов и тому подобного, как это все будет работать. Бревис, Меркер и Пулма. Это все разные категории отелей. Точно так же у нас строятся три отеля в Хостинском районе под управлением компании В В Сити-отель вы приехали, как бы всегда в движухе, что-то тут рестораны, клубы, тут что-то красивые девочки вокруг крутятся, бутятся. У Ромада отдельно стоящие еще здания спа-комплекса. Еще четыре бассейна, еще и конференц-зал. Друзья, всем привет! Вы на канале Сочи Давай, меня зовут Виталий. Сегодня мы находимся в центральном районе города Сочи. Приехал сюда неспроста, не просто показать нашу замечательную погоду, которая на сегодняшний день, 20 декабря, составляет 15 градусов тепла. У нас светит солнце, вот такое вот замечательное ясное небо, такие замечательные виды в горизонт. Вот, ну и чтобы обратить ваше внимание и рассказать, донести суть... Того, что строится у нас в Хостинском районе, как это будет смотреться. И чтобы всем, у кого есть вопросы по поводу управляющей компании, брендов и тому подобного, как это все будет работать. На примере вот этого гостиничного комплекса, расположенного у нас на улице Арженикидзе. Это центральный район города Сочи. Я бы хотел вам рассказать структуру, как действует, функционирует у нас гостиничный комплекс. То есть здесь что мы видим? Он представлен из трех корпусов, каждый из которых имеет свою звездную категорию. В частности, мы берем вот этот корпус. Это у нас бренд Brevis. Он имеет категорию три звезды. Это апартаменты. То есть здесь, арендуя один из номеров, вы получаете полноценную, можно сказать, квартиру с кухней, где вы сами себе можете готовить. Отдыхать, загорать. В общем, все, что хотите, вы делаете. То есть это на примере квартиры, да. Далее мы смотрим. Давайте прям вот по порядочку идем. Второй корпус, он расположен. У него практически все номера выходят с видом на море. Значит, это у нас пятизвездочный отель под брендом Pullman. Здесь у нас в чем отличие его. То есть здесь у нас тут номера без кухонь. И на последних этажах, конкретно в самом корпусе, находится великолепный спа-комплекс. Также с панорамным остеклением, чтобы вы могли бегать, заниматься, укреплять здоровье, организм, вот любоваться на море. То есть есть отличие в том, что еще помимо самого проживания у вас в размещение включено еще посещение спа-комплекса, неограниченное. Вот, это у нас идет пятерка, вот. И дальше, друзья, вот этот корпус, это третий завершающий корпус, это у нас категория 4 звезды, это отель Merkur, четверка. Здесь у нас, что, просто отличный хороший сервис, шведская линия, завтраки, обеды, ужины, вот, и также посещение вот этой вот зоны, которая относится также к отелю, это у нас открытые бассейны. То есть 4, все жители четырех пятизвездочных отелей могут посещать вот эту вот зону. Отличие пятерки только в том, что там еще включен проживание спа-комплекс, э, который находится непосредственно у нас в самом здании отеля. Сейчас у нас как бы зима, хоть и так горячего, но сейчас вот посещение закрыто. Тем не менее, вот у нас бассейн, посмотрите, на самом деле не такой уж он и большой. То есть он где-то у нас в длину порядка... 15-20 метров длиной. Здесь у нас также еще один небольшой бассейн, детский, неглубокий. И вот здесь у нас пул-бар. То есть здесь вот летом все это работает. Льются коктейли, загораются душевые. В общем, вот такая вот еще пристройка, да, у нас самому отелю идет. Вот здесь у нас заезд подземный паркинг. И вот это, кстати, друзья, пристройка. Видите, она такая, сколько здесь? Четыре этажах где-то. То есть здесь, вот в этом самом здании, там у нас общий ресепшн, хотя он распределяется на три отеля, но общее здание. И на верхних этажах у нас расположены конференц-залы. То есть здесь еще конференц-зал порядка 350-400 человек. Вот так где-то. А все это функционирует на одной территории, тем не менее у нас на одной территории 4, 5 и за ними 3 звезды. В чем, в чем концепция вот этих отелей объединена с отелем Windom, который строится у нас в Хостинском районе, это о том, что смотрите, вот я сейчас перечислил, да, Бревис, Меркер и Пулма. Это все разные категории отелей, вот, но они функционируют под патронажем одной единой управляющей компании, это компания Аккор. Точно так же у нас строятся три отеля в Хостинском районе под управлением компании Windom, И вот эта компания Windom там строятся три корпуса. Каждый из корпусов будет управляться под определенным брендом. Ромада это четыре звезды, в Индом Гранд большой птичка стоит это пять звезд и за ним достраивается еще один третий корпус, наверняка, я могу только предполагать, это будет у нас трехзвездочный отель, апартаментный комплекс, но я только могу предполагать, кто-то там располагает. Вот, поэтому, друзья, я специально это видео записывал для того, чтобы было полное понимание по тому, что строится, как это будет функционировать. И, возможно, даже я бы хотел на примере вот этого всего, что вы сейчас увидели, провести аналоги, да, то есть, ну, какие-то сравнительный анализ, потому что все познается в сравнении. А, значит, смотрите, я вам сейчас показал, в принципе, да, вот у нас, а, вот из этих корпусов по... 14 этажей. В Хости у нас строится 3 корпуса по 12 этажей. То есть, на самом деле, это даже номерной фонд у нас даже там чуть поменьше, что для вас, дорогие инвесторы, является преимуществом. Вот, не такой большой номерной фонд. То есть, в каждом корпусе у нас где-то по 340 320 номеров, это, это совсем немного, это совсем немного. Я могу назвать комплексы, где у нас полторы-две тысячи штук номерного фонда. То есть, сравнительно небольшой номерной фонд. Далее, что мы здесь еще увидели, друзья? Мы увидели то, что э, человечество не стоит на месте. Так же самое, как и гостиничные комплексы. Люди, которые этим занимаются, они э, ежегодно при, в, приносят в этот бизнес что-то новое, новые технологии привлекают все больше и больше туристов, чтобы это качало круглый год. Люди ехали к ним в отели, независимо от того, холодно на улице, тепло на улице, сезон, не сезон, чтобы люди приезжали, отдыхали чувствовали себя комфортно. Вот мы здесь увидели большую площадку, где сравнительно небольшие бассейны, один там порядка 20 метров да, длиной, другой маленький, небольшой, детский, но они стоят, они не работают. Вот сейчас как бы да, хорошая, светлая, классная, ясная погода, казалось бы, подогрейте воду, люди будут купаться отдыхать чувствовать себя комфортно классно но не приехали из Сочи они хотят отдыхать но тем не менее нет в компании жив индом об этом вопросе позаботились, застройщики внесли свои новшества, делают вам два открытых больших подогреваемых бассейна с морской водой, чтобы даже зимой вы чувствовали себя, как летом в городе Сочи. Два закрытых бассейна. Дополнительно привлекли туда медицинские услуги, чтобы люди ехали туда круглый год, оздоравливались, дышали свежим воздухом, купались в морской подогреваемой водичке в бассейне. Все это в окружении зелени, прекрасных видов на море, на предгорье Сочи. Вот такой вот он. Гостиничный комплекс с Виндом. Это будущее. Инвестируйте в будущее с компанией Сочи ДВ. Мы передаем вам привет из нашего замечательного солнечного города и ждем вас в гости. Поэтому обращайтесь, будем рады.